Всем привет, дорогие друзья! У нас оч... да, у нас очередной ролик сегодня. Вот в том ролике я говорил, что мы там ставили капкан, чем в капкан ничего не попало. она переставила. Короче, ждали неделю почти, ничего не попалось. Может, куда-то затаилась, короче. -то. Возможно Пережидает. В том же ролике мы еще говорили про посылку Такая посылочка пришла Мир деталей Но Я очень расстроена Мир деталей Очень расстроена Мне не подошла Не подошел экран Вот этот вот Мой разбитый аннулировал, а вот этот мне не подошел. Я думала, как я буду без телефона. У меня ребенок учится. Мне надо в интернет. Все через интернет. Здесь не помогли. Но спасибо. Сейчас скажу, по какому каналу, который. Не каналу, а сайте даже сайту. Даже сайту. Маба сервис Дубна. Спасибо огромное. Вы нас выручили. Огромный вам успех. Ссылочку, ребята, оставлю под этот сайт Мобил Service. Ну, мобильный сервис дубный, короче. Он вообще, четко сам приехал, во-первых. Не надо никуда вести телефон. Позвонил. Сейчас, пока тем более самоизоляция-то идет. Позвонили, короче, и он сам приехал, забрал телефон, потом сам же привез и цены такие лучше. А вот этот мир деталей, который я заказывал, короче, через Москву. Короче, не подошло. И в итоге возврат не сделать нифига. Звонишь им, ну, пишешь им туда на почту, а нифига. Так что рекомендую в Дубне, вот, мобильниками ребята занимаются, ремонтами, ремонт недорогой. Ссылочка, короче, в описании. Так, а сейчас мы с любимой, короче, пойдем грядки, короче, ребята, сегодня грядки будем делать, заезд будем делать, да? Да, пойдем вот. сажать лук, вот. морковку. Ну, увидите в видео сейчас, короче, что мы там делали, не переключайтесь. Смотрите до конца. Пошли. Сеять редиску. Правильно? Правильно. Надо ты... захотела редиску. Ну да, грядку же мы делали а -а -а. Только одну, ребят. Вторую не доделал. Даже не начал. Некуда. Некуда. Куда <с ты, куда ты? ты? Пусть не надо, не увози. Сажаем Идем прочку с торфом, который ребенок купил. <смех> Чтобы не успела перехватить. Я тут буду. Я черду, Но, ну и что, что там червяк? Ты... Ну, ну зачем ты его трогаешь? Он землю рыхлит нам. Чему? Ну потому что он землю рыхлит. Он тебе тут дом? Конечно. Это для него дом. Что дом идешь? Дом сделай, да? Нет? Борозда. Сейчас а, выберем. Да? Какая, да. За... Какая борозда? Какая борозда? Петрушку любишь? Да. Да. Ух ты! ты. Феди-то, дайте что-нибудь посадить. Салат. Сейчас посмотрим. Салат. Ну, <связи> тебе. <связи> <связи> <связи> <связи> Будет петрушка, да, суска. Петрушка, суска. Все, все поняли. А я там был. Че сейчас дальше будешь сажать? Так, сейчас жена морковку будет сажать. Ветер. Ветер. Ветер. Ветер. Что-то такие интересные сейчас снимали. На ленте, что ли? Да. Что-то что такие в Естественно. Да, никто не сомневается, что ты впервые первый раз. Ну, Какую-то странную ересь придумали люди. Ересь это... Чего? Давай, прижимай кончик, прям в землю воткни, ну вот. вот Ну, Держи, держи там, могуч. Давай засыпай уже свои эти. Ветром, видишь, прибывай, надо да. сразу засыпать. засыпает разломала бы эту какашку то Человек, а вот Железный. точно вырастет зай но ну, ты же вырос я раз на такой ленте вижу но ну, ты же вырос Где хоть семена-то, я что-то не вижу тут. Ну положи! А, они внутри. Да ладно. Подвинь сюда. Вот. Вот семена. Ты как хоронишь кого-то. с кого-то. Слышишь? ай между прочим, я даже ничего не сказал. Федь, тогда иди, Федя. О. Только не семените. Расстояние должны быть. Куда? Вот так. Вот так. Вот, видишь? Недалеко. Это далеко? Вот у тебя расстояние. Вот так. Ага. Вот видишь? вот где палец? Мама! Смотри. Ну ты первую-то посади. Вот и вот расстояние. Его кто тоже должен расти. Че Ты моя. Что так. так, А, вот так. Андрей, да, смотри. да. <смех> вот. Нет, не так, наоборот. Вот Я так говорю, вот. Да. Смотри за ним. Вот, вот молодец. Федь, ты смотри, близко очень, чуть-чуть подальше его надо. Ну все, уже посадил. Ну, посадила, посадила. Дальше, дальше, дальше, дальше. Ну ладно, мамка. <сех> не хватит ему. Ну, вот у меня еще подальше, Федь. Вот так вот, на таком расстоянии примерно. Вот так сажай. Видела, да? Ой, нет. Да. Не знаю, что чего... войдет. Мимо, Мимо! Мимо, Мимо! Мимо! Мимо! Блин, меня надо... <связывая> давай скоротка да видишь, она... Она ее можно да ее можно резать нет, а так она не она мне сейчас пойдет видишь она как раз ляжет она мне ляжет так надо... выйдет рядочка одна готова посажена ну, теперь... От... полить-то полили? ну полить-то она политое. Ага. знаешь что, что еще можно это две доски так положить, чтобы она ветру ага. не, не поддувала сейчас найдем у нас досок-то много положи по краям вот так вот сюда и сюда ну, так, так ребятки бывает, ну вот посадили какой? одну грядочку Такие у нас дела, ребят. Так, ребятушки, сейчас еще будем делать канал на заезд к дому. Вот. трубу. Сейчас выкопаем, подкопаем. Все, видите, осыпалось. Подкопаем. Просыпаем песочком. Ну, где степь проложим. Просыпаем песочком. Потом трубу сверху. Да, USB купил. Ну, как соседа видите, вот такой заезд вот. А то, что видите, случилось с трубой. Без этой фигни. Ее выпил весной. Машина проехала и все. Кот Так, умас. мы доверим геотекстиль разрезать. Везали 5 метров сейчас. Уложим, ребятки. геотекстиль, вот этот, эту тряпку и сверху песочком. На штык где-то и все и можем уже ложить трубу вот такие каналы сделал вот, ребята сделали круг USB разрезали пополам на по метр двадцать пять считай получилось метр двадцать пять на метр двадцать пять отверстие этот просто приставил сломанную трубу сюда обвел все сейчас лобзиком обрежем и все и тазик вырезали ребят вот, сейчас надо это надеть по концам трубы, короче. Короче вот опустили, в итоге надо еще ниже опускать. Не легла она там до конца. Но это уже завтра. Сегодня хватит Так, ребята, день второй. Вот опалубка, ребята, сделал вот такую. День третий уже, да? Вот. Арматура. Уголки просто обычные вбил и эту восьмерочку. Вот вода, не знаю, сейчас попробуем выкачать на голове Так, от соседа, короче, ну, поставил палку, такую упор, сделал. Чтоб, короче, он ту дурьку прижать плотно-плотно, чтобы туда цемент не залился. Сейчас будем заливать. Сейчас тут откачаем немножко попробуем. Сейчас увидим. Попробуем выливать цемент. Давай лопату быстрее. А, вот Что-то мы там залили, ничего не понятно. Чего?